Всем привет! В этом видео я кратко расскажу, как начать работу в Netpeak Spider. В первую очередь добавьте адрес нужного сайта и нажмите на кнопку «Старт». Программа пройдет по всем его страницам и проанализирует полученные данные. После чего на боковой панели вы увидите все найденные ошибки. Нажмите на любую, чтобы открыть список страниц, где она была найдена. Если хотите выгрузить отчеты, откройте меню экспорта и выберите подходящий пункт, а затем и папку для сохранения. Можно даже на Google Диск. Netpeak Spider подготовит отчеты по главным показателям технической оптимизации, по найденным проблемам, а также SEO-аудит в PDF-формате. В нем вы найдете краткую сводку с результатами сканирования, диаграммы по оптимизации метатегов и контента, а также найденные на сайте ошибки. Не забудьте сохранить проект после сканирования, чтобы не потерять данные. Также вы сможете поделиться им с коллегами или клиентами, или быстро вернуться к нему позже.